О, ты уже здесь? Здравствуй, мужской мужчина. Проходи, присаживайся, есть что обсудить. Буду говорить прямо, новостные движухи ⁇ это не мой конек. С этим прекрасно Алеша Ворозай справляется. Но все-таки я не смог остаться в стороне, узнав, какие серьезные изменения будут внесены в мою любимую сетевую игру. Повествовать я буду только про сетевые баталии, про КБшку можешь почитать вот в этой группе. Кстати, в ней я и буду брать информацию. Для своих рассуждений. Дровишек не подкинуть, брата-брат? Тебе не холодно? А, ну все окей. Кулакич, главное, не забудь зажать под фильмом. Итак. Второй сезон нам принесет долгожданную оптимизацию и разлочит поддержку в 120 fps. Естественно, у кого есть такие устройства. Оптимизация нужна и я давно о своих фильмах говорил об этом. Сейчас долго мусолить эту тему не будем, обязательно взглянем на обнову и выставим ей свою оценку. Под названием этого фильма я имею в виду не только рейтинг, но и обычную сетевую игру. Не нужно быть мега-аналитиком, чтобы понять всю значимость будущих нововведений. Новый навык оперативника и серия очков меня не так заботит, как введение новых перков. Причем, по одному новому перку будет в каждой секции. Начнем с красной группы перков. Туда добавят оверлок, с помощью которого навык оперативника будет быстрее перезаряжаться. Тут у меня вот кое-какое предположение. В рейтинге начнется битва пацанов аниме с савлями против носящихся с щитовиков. Ну или же все с травматами аннигиляторными гонять будут по КД. В любом случае, как ни крути, перк сам по себе сильный в умелых руках. Лично я оперативника редко юзаю, в прошлом фильме я объяснил почему, но вот если играть на победу, то все-таки оверлок будет как никогда кстати. Обязательно кстати его разберем, когда он выйдет. А вот зеленый перк у нас появится разведка. Из его описания становится ясно, что он работает по принципу радара он тогда, когда вы шотните противника. Этот перк начнет поиск других врагов вблизи сделанного вами кила. Сложно что-то конкретно сказать, но мне интересно вот что. Сможет ли перк Гоуст его контрить? По сути, у этого перка схожий принцип работы, как и у БПЛА. Хорошо, кстати, сидим, не правда ли, брат-обрат? Брат? Сейчас я тебе поведаю про самый интересный перк, но перед этим расскажу про Фортуну. Мужики из данной организации регулярно организовывают турниры по колдушке с легенд Релизит самые важные новости и частенечко выкатывают розыгрыши для своих братишек. А прямо сейчас в Фортуне открылось две регистрации на турике: Один бесплатный, с достойными призовыми, а другой за символическую плату с огромными призовыми. Отец, пора действовать и брать удачу за хост. Так что делай летс гоу по ссылочке в описании синий перк. Называется «Умелый дропшот». Используя этот перк, мы не будем вылетать из прицела при дропшоте. Короче говоря, нам фиксанут дропшотик. Кстати, используя этот перк, снижается и точность стрельбы из положения лежа. Такое нововведение говорит о том, что жалобы игроков не слишком хорошего уровня игры накопились у разработчиков. И решение им угодить взяло вверх. И поэтому добрый вечер. Хочу сказать свою позицию по поводу такого маневра, как дропшот. Многие считают, что их использование, мягко говоря, нечестное и неправильное. Тогда, по этой логике, надо запретить прыжки в игре, потому что люди делают джамшоты и также выносят людей. Дропшот это действие, которое есть в игре, которым может пользоваться абсолютно каждый. Если кто-то не умеет этого делать и полыхает на людей, которые его познали, то увы, проблема тут не в тех людях, которые его юзают. Кстати, между словом, недавно прикольнул меня случай вот какой. Играю, значит, в рейтинге на хай хайрайсе с локусом, а против меня чуваки чисто со штурмовками и ппшками бегают, и все в этом духе. Я, естественно, понимая это, решил поиграть позиционно, Особо никуда не лазя и не рискуя. Потому что с автоматами тягаться тяжеловато на ближней дистанции. Так, и что ты хочешь? Нашелся мега мозг из соседней команды, который начал плакаться в чате, мол, огняночный крысич. И, если честно, я вообще не понимаю таких валенков, которые как олени носятся по карте с автоматиками и заканчивают гейм со счетом 4 на 15. Это происходит из-за слабого рейтинга. На легендах теперь тусуются вчерашние профи. И получается такая, знаешь, сборная солянка. Ты по-любому это замечал, когда в твоей команде ты какой-нибудь рандом отыгрывают неплохо, а у оставшихся как будто вместо головы картошка и КДА соответствующий. А все из-за того, что рейтинг нам облегчили. Сразу обращаюсь к чувакам, которые уже нацелились писать в комментариях. Вот, у меня в рейтинге вообще все сложно, как будто против меня эмуляторщики играют и планшетники. Не-не-не, чел, рейтинг сейчас изичайший, дело просто в тебе. У меня нет было опыта игры, и когда я активно начал играть в колдуху, во втором и третьем сезоне я апнул только мастера второго, и то, когда научился играть в три пальца. Первый сезон я вообще мимо меня прошел, а чисто наверное в сетевой гонял, просто так по приколу, хз вообще что было. Я не сильно тогда задротил, больше в КБ играл, как ни странно, но я понимал, что до леги я точно не дотягиваю по своей игре. Тогда просто потрясающий рейтинг был, от которого задница горел только так. Был азарт, драйв, рвение, зато сейчас чуваки жалуются на снайперочков, что они играют позиционно. Занавес. Даже если нас ожидают времена урезания дропшотов, то я считаю огорчаться не стоит, просто потому что раньше дропшотов вообще не было, они появились только когда добавили раздельную кнопку положения лежа. На самом деле этот сезон будет очень приятен для снайперов, стандартный прицел у DLQ исправят, сделают лучше, дропшотеры уже будут не так страшны, да и к тому же новую снайпушку добавят, ну вообще же потрясающе просто. Кстати, сначала я хотел этот фильм сделать трагичным, потому что появилась информация об бурезании подкатов, то есть Скольжение и вход в прицел был какой-то медленный, и люди на бетке это сразу заметили. Но, слава богу, появилась информация, что это просто ошибка и такого негативного действия не будет. Очень на это надеюсь, потому что такой фикс убьет динамику игры. Главная повестка это конечно же дропшоты. Лично я их не так часто юзаю, но думаю кто заядлый любитель нырнуть за мелочугой в бою, немножко огорчится данным действием и скрепя сердце нацелится юзать новый синий перк умелый дропшот. Будущий второй сезон обещает быть интересным в плане геймплея, но большинство людей конечно же ждут оптимизацию кстати неплохо с тобой посидели погрелись не правда ли спасибо что выслушал и влепил кулакич не забудь написать не свое мнение в комментариях насчет этого всего и какие ожидания у тебя от второго сезона а я тебе пока кое-что сбаться Подписан на канал, то этот мотив давно узнал. И пускай сейчас на улице минус двадцать пять, зато у нас почти тридцать ка тридцать весь Снайпером стать, брата, братан Залетай на канал, много боевиков Для мужских мужиков, для мужских мужиков Эй. И подписку на канал, быстрее, братишка, оформляй Нажимай уведомления, получай Мы увидимся с тобой уже очень скоро на стримцах Лайк, шибани, комментария стай. 30к пукачелов укачело Чтобы классно играть Веков Для мужских мужиков Для мужских мужиков